Президент ознакомился с реконструкцией автодороги «Балкчебарскон» и модернизацией аэропорта «Харакол». Россия передала Кыргызстану 40 единиц спецтехники на безвозмездной основе. Гюлуркиниши обсудили идеи для развития государственного языка. Мэр Бишкека обещает решить проблему с пробками в 2023 году. Муфтият определил дизайн жилета для паломников за 15 долларов. Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира. Президент Дырджиапара в рамках рабочей поездки в иссык области ознакомился с проектами по реконструкции автодороги Балкчю-Барскон и модернизации международного аэропорта Каракол. Как известно, по поручению главы государства в 2021 году началась реконструкция дороги международного значения Балчи бакамбаева каракол второй технической категории, в том числе участка Балкчю-Барскон. Президент поручил завершить все работы в установленные сроки, при этом подчеркнул важность усиления повышенного внимания качества автомобильной дороги. Дырджиапаров дал ряд поручений, отметил, что необходимо не сбавлять темпы проводимых работ, а также отметил важность полного избавления от коррупционных схем при проведении процесса закупок. Россия передала 40 единиц противопожарной техники на безвозмездной основе в виде гуманитарной помощи. В торжественной церемонии передачи техники приняли участие председатель кабинета министров Акубек Джапаров, министр чрезвычайных ситуации Буобек Аджикеев, посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко, глава МЧС России Александр Куренков. Напомним, президент Кыргызстана Сайдр Джапаров ранее сообщал о том, что Россия передаст Кыргызстану 40 единиц противопожарной техники и один вертолет Ми-8 на безвозмездной основе в виде гуманитарной помощи. Комитет по социальной политике 28 февраля провел парламентские слушания по обсуждению проекта конституционного закона Кыргызстана о государственном языке Кыргызстана. Как сообщается на сайте ведомства, в парламентских слушаниях участие приняли представители государственных органов, местных сообществ, средств массовой информации, неправительственных организаций и гражданского сообщества. По итогам обсуждения председатель комитета по социальной политике Джугур Венера подчеркнула, что все озвученные предложения к проекту закона будут учтены во втором чтении. Мэр Бишкека Эмильбек Абдухадыров обещает полностью решить проблему с пробками в столице уже в этом году. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве «Хабар». Он напомнил, что Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития выделили финансирование на покупку 500 газомоторных и электромоторных автобусов. Он отметил, что решение озвученных проблем уже заложены в дорожных картах, которые реализуются согласно плану. В конкурсе для пошива жилеток для паломников Кыргызстана выиграла УСО «Шанстиль». В конкурсе участвовали пять фирм, оценился дизайн, материал, цвет и качество пошива. В итоге в конкурсе выиграла УСО «Шанстиль». Каждый жилет обойдется в 15 долларов. Напомню, в этом году Кыргызстан получил 6 тысяч квот для совершения паломничества. Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона, который проходит в Боснии в Герцеговине. и Герцеговине. Как сообщает департамент физкультуры спорта в матче второго тура группы «Б», кыргызстанские спортсмены играли против сборной Боснии и Герцеговины и одержали уверенную победу со счетом 10-1. В первом туре кыргызстанцы обыграли сборную Сингапура со счетом 14-2. По итогам сборная Кыргызстана набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице.